Хочу поговорить с вами, ребята, на одну тему. Пусть я буду без очков. Ничего, и не очень сильно страшно. Она, эта тема, созрела во мне давненько уже. Она практикуется мной довольно часто, а в последние дни, буквально позавчера, я просто, просто чувствую, что надо о ней поговорить. Это тема второй половинки. Ведь полноту бытия... из ис... Можно почувствовать только тогда, когда ты живешь в семейной жизни, когда у тебя есть половинка человека, ради которого с которым ты живешь. Только тогда можно почувствовать полноту бытия, то, для чего нас Господь создал. Но очень часто женщины, однажды ошибившись в браке, второй раз боятся начинать какие-либо отношения. Причем женщины это совершенно молодые. Они боятся или не знают почему. Они просто вот закрыли себя полностью и считают, что их жизнь уже, женская роль уже выполнена, у них появился ребеночек и все на этом. До свидания. Ничего подобного. Ничего подобного. Нельзя жить полноценной жизнью, если ты... Не в паре. Мы же не монахи, мы ведь не дали обед безбрачия. И Господь нас задумал всех со своими половинками. И надо эту половиночку где-то найти. Надо помолиться о том, чтобы Господь дал или встретил ее. Я расскажу один случай, это реальный случай из жизни нашего православного прихода в Нью-Йорке. Есть там батюшка один, который ну, прямо с, работает с теми людьми, которые алкоголь зависимые, нар, нар, наркозависимые. Вот. Он их реабилитирует, у них есть целая община при церкви. И вот один из людей, один из мужчин, полностью реабилитировавшись от своих бед и несчастий уже работает при церкви и прекрасно себя при этом чувствует. В одно прекрасное время он почувствовал, что все, он уже исправился, ему, ему хочется жить полноценной человеческой жизнью. И он говорит, батюшка, я хочу невесту себе найти. Пачка ему говорит, вот тебе икона, вот тебе молитва, и молись, если Богу угодно, то он тебе даст прекрасную вторую половину, и ты будешь э, жить с ней. Молодой человек так и сделал. Ну, уже он не молодой был, ему было уже за 40 лет, он жил в России при Советском Союзе, еще при советской власти. Вот он молился, через некоторое время к ним в храм приходит русская женщина, она пишет статью для какого-то журнала и сочинила целую поэму о православии. Пришла к батюшке, чтобы батюшка прочитал, и благословил ее напечатать. Батюшка слушает эту поэму, слушает и чувствует, что она несет какой-то полный бред. И говорит ей, у нас есть при храме один мужчина, он прекрасно, разбирается в литературе, потому что он закончил журналистский факультет в свое время. Вот подойди к нему, пожалуйста, и будешь с ним разговаривать на свои литературные темы. Вот они начали беседовать, этот парень с девушкой, начали общаться, начали говорить на эти темы, и у них возникают чувства и отношения. Причем они эти отношения сохранили в целомудрии, они были взрослыми людьми. Вот. Но они были не в браке. И они свои, свои отношения сохранили до венца. То есть в целомудрие. Это очень важно. И они поженились, и они нашли каждые друг в друге в свою вторую половинку. И они счастливы живут до сих пор. Я поразилась этой историей, потому что, во-первых, люди были уже взрослые, во-вторых, они имели уже своих собственных детей, они уже оба обожглись в этой жизни, и у них был даже не один брак. И, и вот Господь им дал вариант, и в конце концов они нашли счастье свое жизненное. Так вот, первое, это надо, конечно, уповать на волю Божью, А еще первее я бы сказала, надо полюбить себя, такой, какая то есть, надо почувствовать себя женщиной. Потому что я это вот сама поняла уже не так давно, можно сказать. Как... Потому что женщина, она, она должна быть женщиной, она должна следить за собой, она должна себя любить такой, какая она есть, она должна знать женскую психологию, мужскую психологию. И она должна относиться к себе с любовью и нести свое женское начало прямо перед собой. И тогда у нее глазки заблестят, и тогда у нее появится улыбка и румянец, и тогда, и тогда уже на нее будут обращать внимание. Прежде всего надо полюбить себя. Ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не уже, да я уже вс отчаялась, или я уже вс считаю, что у меня закончился женский период жизни. А что тогда у тебя сейчас? Вот. Ну вот а таким образом прежде всего надо поверить в себя. Начать какое-то дело. Человек, каждый человек должен быть в энтузиазме, он должен чем-то гореть, он должен каким-то делом заниматься, который его окрыляет, который его вдохновляет. Вот я в свое время начала заниматься вышивкой. Вот прямо у меня, я целыми днями все дело вышивала. Мне это так подробно нравилось, все очень хорошо. Потом вот я сейчас другим делом занялась, но вышивка не оставила. То есть найти свое любимое дело, которое будет тебя держать на плаву – это одно. Другое – научиться узнать психологию, сейчас это доступная информация со всех сторон, научиться строить отношения. Вот. Встретилась мне однажды девушка Катя из Москвы. «Катюша, привет, если ты меня видишь, я очень рада за тебя за твое счастье». Она совершенно молодая, 25 лет ей было тогда, что ли. И говорит, ой, у меня нет второй половинки, мне так плохо, мне так одиноко. Я ей так и сказала, а ты полюби себя, а ты себя приукрась, а ты улыбнись, а ты засверкай глазками, а ты увидь красоту Божьего мира вокруг себя». И тогда вот ты найдешь эту половинку свою. И она ведь нашла. Она нашла прекрасного мужчину. Она вышла за него замуж. И прекрасно с ним живет. И у нее все случилось, все хорошо. Однажды тоже у меня был такой разговор. Встречается парень с девушкой. Реальные люди, мои знакомые. И вот девушка говорит. Ну непонятно. Вот мы уже столько-столько встречаемся, а вот тут вот как-то у нас что-то так не вырастает, не превращается. Я говорю, да сядьте. Вот ты взяла его за руку, села рядом и говоришь, что мы с тобой тут делаем, для чего мы с тобой встречаемся. Просто вот так вот, для чего ты со мной встречаешься. Пусть он тебе скажет, и ты ему скажи. И когда вы уже разберетесь, сидя на берегу, когда вы скажете, что вы друг от друга ожидаете в отношениях, тогда все станет всем ясно. Они сели и поговорили, оказывается, они оба хотят, чтобы создать семью, они оба этого хотят, только почему-то не умеют сказать честно в глаза друг другу, что они хотят, какую семью они хотят создать, что он ждет от девушки, что девушка ждет от него. Все, они прекрасно поженились, у них уже двое прекрасных детей. Не надо ждать, когда кто-то что-то тебе принесет в блюдечке с голубой каюмочкой. Никто ничего не принесет. Все зависит только от тебя самого или от тебя самой. Только. Хочешь научиться, научись. Открой интернет, набери любую фразу, изучи, узнай, все работает, все потренируйся, и все будет, и встретится, и найдется. А главное, помолись, и все будет прекрасно. Вот честное слово.